Мы начинаем вот с такого удивительного чая Львэй. Этот чай еще пил Маудзе Его разработал как раз директор нашего научно-исследовательского института, профессор господин Тан Юджи. Он является и врачом и западной медицины, и восточной медицины. Так вот, здесь уникальный состав, который позволяет очистить наш пищеварительный тракт. Вот представьте, что в нашем кишечнике температура 38 градусов. И это отличная среда для размножения различных вирусов, бактерий, патогенных штаммов и всего прочего, чего там не должно быть. И чтобы вот этого избежать, нужно, чтобы наш пищеварительный тракт был постоянно чистым. И э, в Китае недаром пищеварительную систему вообще называют дорогой жизни. Пока в пищеварительном тракте есть какие-то проблемы, какие-то язвочки, какие-то воспаления, что-то у вас идет не так, как по часам, запоры, диареи, все это у вас не будет здоровья во всем организме, пока не наладим работу в пищеварительной системе. Вот именно с этого и начинаем. Мы пьем чай в коробочке 25 пакетов, а один пакет заваривается на 1 литр воды, кипяченой водой 80 градусов. И в течение дня мы его принимаем. Вкус такой интересный. Не похожий на обыкновенный чай, потому что содержит в себе чай пуэр. Это очень дорогой китайский чай. Вы можете его прямо в магазинах просто приобретать. В Китае он в виде таких лепешек продается. И хранится он под землей. И чем дольше он там хранится, тем дороже чай. Очень дорогой чай. Так вот. Первое основное и главное свойство чая чистит пищеварительную систему. Но у него очень много других качеств. Он а, устраняет синдром хронической усталости. Вы пьете чай, вы чувствуете, прям как энергия наполняет ваш организм. Вам хочется двигаться, чем-то заниматься, у вас появляется силы. Еще одно уникальное свойство этого чая то что слизывает мелкой пылью. Камушки, которые находятся в почках, в желчном, в печени. Представляете, вы пьете чай, и ваши камушки потихоньку исчезают. Не нужно будет никаких операционных вмешательств, тем более, не дай бог, удаление органа. Просто прием чая, и достаточно вы избавитесь от этого недуга. него нему в пару идет вот такая замечательная фруктовая паста рота. Это олигосахариды. Это лакомство. Дети просто обожают вот этот продукт. Этот продукт прям при первом вскармливании мама наносит на сосок, и ребенку попадает вот этот продукт в организм. И если это делать, то ребенок вообще не будет не мучиться ни коликами, никакими какими э, вздутиями. У него будет правильный детский классический стул. То есть ребенок будет спокоен, и мама спокойно Но это не значит, что это только для детей. Это для любого возраста. Он сладкий продукт, но тем не менее, он показан даже для людей с повышенным уровнем сахара. Просто вот эта молекула олигосахаридов, она настолько велика, что она не попадает в кровь. Поэтому можно его есть абсолютно всем категориям. Для чего? Для того, чтобы наша микрофлора кишечника была правильной. То, что мы извне бифида, лактобактерии, да, нам прописывают, особенно когда мы антибактериальную терапию принимаем, оно не работает, это все чужеродно. А когда мы принимаем пастурозу, она заставляет нашу микрофлору кишечника развиваться. Это замечательный, замечательный продукт, и если у вас, опять же, такие же проблемы, как запоры, либо наоборот диарея, либо пищевое отравление, съели вы где-то вообще пите что-то, Одна чайная ложка этого достаточно. Замечательный продукт, который подходит для всех категорий людей. И по возрасту, и по состоянию здоровья. Ну, Дети просто обожают, поэтому за этой пастой нужно следить, потому что это может исчезнуть в один момент. Поэтому, ну, в принципе, ничего страшного с ребенком не будет. Ну, пьем одну чайную ложечку в день, этого будет достаточно для того, чтобы у вас... Был уже нормальный, здоровый кишечник. Фруктовая паста роза уже начинает формировать правильный иммунитет у ребенка. Если вот вы начнете с малолетства давать вот эту пасту, то здоровье ребенка будет гарантированно. Ее постоянно, получается, нужно принимать? Вы знаете, вот э, можно держать в шкафчике. Вот вы пропили первоначально, да, вы чувствуете, что-то у вас как-то не устраивает в вашем организме, вот именно в, про, в плане пищеварения. Где-то при нажатиях у вас какие-то неприятные ощущения. Возьмите чай, возьмите розу, пропейте небольшим курсом. Как у вас все стабилизировалось, все, как мы говорим, до устойчивого результата. Все, можете отдыхать опять, можете не пить. А если у вас, конечно, проблемы хронического характера, то тут, конечно, нужно, нужно очень длительный курс, пока вы совсем не устраните вот эту причину заболевания. Еще один продукт, который из серии очистки и который работает именно с пищеварительной системой, это эликсир сансин. Это вот флакончик вот такой, да, 30 мл. Это эликсир в жидком виде. Здесь и кардицепс, и экстракт алоэ. И вот эти все основные компоненты, они помогают людям, у кого проблемы в виде гастрита, калита, язвы. То есть все, что связано с нарушением слизистой. И если вы будете принимать вот этот продукт, слизистая восстанавливается, становится прочной, становится без каких-либо повреждений, а это значит, что через вот эти ранки, трещинки, язвочки, изъязвления, вот эти шлаки и токсины не попадают в кровь человека, то есть не разносятся по органам. Вот здесь уже начинает у нас формироваться нормальное здоровье. Помимо того, что вот этот продукт работает с пищеварительной системой, он еще и работает с жидкими формами в организме. Он чистит кровь, плавзму, лимфу. И если вы сделаете хороший курс и потом пойдете сдавать анализ биохимический, то у вас все показатели будут в норме. Вот опять же, мы чистим пищеварительную систему, и у нас улучшение происходит еще и в бронхолегочной системе. То есть, по теории 7 вы видите, что воздействуем на один орган, а изменение происходит совсем в другом органе. Так вот, как раз, когда мы принимаем эликсирсанцин, можно избавиться от хронических бронхитов, астмы и прочего всего. Замечательный продукт, который желательно принимать на бывающей луне, когда вот у нас сейчас как раз такой период. И прямо хорошим курсом, потому что, как опять же, я все возвращаюсь к лекции Ольги, что ничего не решается за один прием, да, поэтому нужно в, свою, в свой организм вложиться. Есть еще а, две жидкие формы в, в продукции нашей корпорации. Это эликсир и эликсир три драгоценности. И тот и другой препарат являются биоимунорегуляторами, модуляторы. Это продукты, которые выводят наш уровень иммунитета на должный уровень. Здесь кардицепс, это высший грипп, аскомицеты. И как раз вот этот грипп является народным достоянием Китая. Он запрещен к сбору к промышленному, да, то есть это нужно обязательно иметь лицензию на этот сбор. И в чем суть этого гриппа? Он является носителем и иньской, и янской энергии. За счет вот этого оздоровительные качества вот этого гриба, они превосходят и панты морала, и корень женьшеня. И в переводе с китайского он звучит как «сам знает» или «он знает». При попадании в организм вот этот грипп начинает работать не с симптомами, да, не со следствием, а именно с причиной заболевания. Было проведено очень много экспериментов научных, когда разным людям с различными заболеваниями вводили вот этот кардицепс, и он действительно обнаруживался именно в тех органах, которые требовали помощи. Так вот, вот этот эликсир, он вообще является, мы его называем, живой водой, потому что при любом заболевании, если какие-то чувствуете недомогание, выпиваемый лаком, все, проблемы решаются очень быстро. При воспалительных заболеваниях, то есть то, что сейчас вот просто крайне необходимо в силу вот нашей текущей ситуации с пандемией. Вот этот продукт, он тоже содержит кардицепс, и в принципе формула феникса содержится вот в эликсире три драгоценности, но эта формула еще... Усовершенствована вытяжкой из черных горных муравьев. Вот этот как раз продукт позволяет работать с хроническими заболеваниями. И здесь уже решаются более серьезные проблемы. И если эликсир феникс мы говорим, что можно давать маленьким детям да, с грудного возраста, то эликсир три драгоценности это уже для людей, кто уже приобрел какие-то хронические заболевания, но это лет с 18. Ну, если, конечно, у ребенка есть уже такие серьезные в детстве заболевания, соответственно, и ему даю. Это проблемы все аутоиммунной системы, да, это различные ревматоидные артриты, болезнь Бехтерева, это сахарный диабет, красная системная волчанка, это гепатит С, это.. Онкология и проблемы с простатитом у мужчин, снижение либидо у женщин. То есть все проблемы опорно-двигательного аппарата. Как раз вот этот продукт необходим именно вот для лечения вот этих заболеваний. Я говорю, для лечения в принципе, продукция не лечит. Она оздоравливает за счет того, что рождаются новые здоровые клетки. Но этот процесс происходит. Дальше. Следующий продукт, на котором заостряю ваше внимание, это капсула линжи феникс. Это тоже а, продукт, который содержит эскопоры и кардицепса, и линжи. Это питание клеток головного и спинного мозга. Это, это капсула, вообще одна капсула в день. Это профилактика инсульта, инфаркта, старческого сл слабоумия, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Если вы... Хотите быть здоровыми и быть все время в доброй памяти, в трезвом дне, так вот эта капсула поможет вам оставаться активными именно в плане умственной деятельности. Эта капсула нужна абсолютно всем, у кого проблемы на работе, да, стрессы. Эта капсула нужна тем, кто сдает экзамены, да, ЕГЭ и прочее. Это детям необходимо, у кого допустим, сложности с речью в детстве. Это необходимо детям, которые не могут справиться со школьной программой. Это, в принципе, нужно абсолютно всем. А если у вас головные боли, мигрени, видеозависимость, то это просто ваше спасение. Вы начинаете принимать этот препарат и вообще забываете о том, что вас что-то беспокоило. Еще один продукт. Это просто... Ну, такого продукта нет в мире. Это единственный продукт, который позволяет сохранить ваши сосуды чистыми. И если у вас там проблемы уже имеются, он вычищает абсолютно все тромбы и холестериновый налет. Продукция уникальна наша, да? но вот то, что делает вот этот продукт, не делает ни один другой. Это то, без чего вообще в нашем регионе невозможно быть здоровым. Это опять же профилактика инсультов и инфарктов. Опять же, деликатно, с внутренней стенки сосуда, вот этот холестериновый налет постепенно вычищается, вычищается, увеличивая просвет. Как раз когда мы принимаем вот этот продукт, у нас нормализуется артериальное давление. Аварикос вот, э, тоже? Ну, аварикос это, это вены, вены конечно. Это да. Это нужно абсолютно всем. Опять же. На, ежедневном, на ежедневной основе. У нас нет в продуктах питания то, что мы съедаем каждый день, какого-то такого вещества, которое бы помогало бы растворять вот эти жиры, которые у нас формируются в сосудах. Если в других странах есть, да, допустим, в Японии они там едят производную сои, нато так называемую, во Франции они пьют благородное красное вино, которое также растворяет тромбы. У нас этого ничего нет. Поэтому мы на ежедневной основе прием капсулы Сьючинфу. У нас правильная консистенция крови. Это никак не сравнить с аспириносодержащими препаратами. Вы можете мне тут говорить, что вот есть такие препараты, которые тоже... Разжижают кровь. Они разжижают, да, действительно, но там столько еще побочных действий, а еще и влияют на свертываемость крови. Они. Когда вы принимаете капсулу Сью и Чинфу, у вас свертываемость крови остается в норме. У вас нет риска умереть от внутреннего кровотечения, чего не могут гарантировать химфарм препараты. Так, и еще у нас осталось два продукта. Капсулы хайцаугай. В простонародье мы называем кальций. Для чего кальций нужен? Кальций, в принципе, вы мне можете сказать, что это здоровые ногти, это волосы, зубы, кости. Да, вы будете правы абсолютно. Но, тем не менее, кальций нужен для строительства каждой клеточки. Вот если будет недостаточно кальция, соответственно, нечего будет строиться нашим молодым здоровым клеточкам. Поэтому этот продукт тоже нужен на ежедневной основе. Капсу... Капсула у нас растительного происхождения, он в жидкой форме. За счет этого усваиваемость кальция у нас 98%. И здесь помимо кальция 70 микро и а, наших минералов. И благодаря им как раз а, вот, кальций заходит абсолютно во все органы. Здесь и витамины все необходимые, поэтому это ежедневно необходимо принимать порядка 6 капсул для того, чтобы суточную норму кальция себе а, обеспечивать. И еще один продукт – это помощь нашему такому молчаливому органу, который терпит, терпит, терпит, а потом бах, и все. Это печень наша. Так вот, это таблетки Гасен. Эти таблеточки необходимы, в первую очередь, людям, у которых такие проблемы, как повышенный уровень сахара в крови, повышенный уровень артериального давления и повышенный уровень холестерина. Если вы на ежедневной основе будете принимать вот эти таблеточки, все эти три таблеточки у вас идут. Нормализуется сахар, просто уже это доказано, нормализуется давление а вообще, если вы хотите помочь печени, просто по две таблеточки за полчаса до еды принимайте, и все, что ненужное, что вы съедаете в течение дня, будет выводиться. Помимо этого, вот этот продукт еще и восполняет ваш организм, опять же, с нужными всеми питательными веществами, то, что необходимо для нашего организма.